Здравствуйте, подписчики моего канала. Вот я хочу показать мой новенькое приобретение. Котел газовый двухконтурной кутурами. Сейчас он у меня... Вот я его тут недавно обвязал. Подключил твердотопливную катулу чтобы можно было до на меня пока что я его выбрасывать не хочу и здесь вот врезался в трубопровод это обратка прямой подключил вот напрямую вот они и пошла туды это у меня еще дополнительный расширительный бачок так как у меня здесь в котле не вода, а не замерзайка дихус. Хотя товарищи из культурами говорят, что не замерзайку типа запрещают они использовать в этом котле, но пока деваться некуда, приходится пользоваться не замерзайкой. И вот чтобы нагнать, если что, давление нужное, то получается приходится включать, ну, пользоваться тем расширительным баком. Хотя здесь есть, но правда для моей системы не очень маленький У меня где-то 125-130 литров системе и про незамерзайку еще хочу сказать что не замерзайку нужно делать чтобы она была не менее 20 градусов замерзания то есть 22 23 25 минус уже нельзя а меньше можно но тут уже надо смотреть насколько низко опускается у вас температура помещения вот я сюда еще батарею поставил потому что здесь довольно холодно но чуть теплее чем на улице это вот пока что временно я его в пятницу только быстренько сделал запустил вот сейчас три дня балдею. никаких проблем никакой пыли никакой грязи работает сам по себе и все ну вот газовый баллончик тут же Вот он пошел работать от баллона. Ну третий день был полбаллона, третий день пока баллон. Не знаю, ну пока еще живет. По идее, ну где-то может три четверти убралось, чуть-чуть полегчало, а так пока работает исправно. Так что вот как то вот так вот пока все временно подключение но уже все работает посмотрю сколько будет кушать газа прикуплю еще один баллончик и вперед пока что три вот дня по баллону было, ну, может чуть меньше, но я так понимаю, вот она сырая, осталась где-то вот так вот. Хотя по тяжести, еще тяжеленький. Ну посмотрим, насколько хватит. Потом заправлю баллончик и увижу насколько дней мне будет хватать? как раз скоро новогодние праздники, можно будет тестировать по полной программе. да, насчет второго контура, я его типа сделал, вот он второй контур, все закрыто на всякий пожарный случай. А то не дай бог трехходовой кран откроется еще сбросит. ну и за счет того, что я не грею горячую воду Газ у меня экономится Обещаю В 2017 году нам вроде как бы Газ провести, но что-то мне с трудом Верится Чтобы наши подмосковные Товарищи Задницу свою подняли В принципе все сделал нормально Там вот написано Что будет горячее но она чуть тепленькая прикупил у меня корейский товарищ с двумя выходами сейчас продаются не знаю насколько говорят российской сборкой с одним выходом Кооксиальная труба у меня вот она вот здесь вот а там прям напрямую вот отсюда и пошла в стену сверлил на 123 дырку воткнул заделал все это дело вот таким вот герметиком там написано не менее двух сантиметров силикона ну, вот он. герметик силиконовый для каминов устойчивость до 1500 цельсия короче вот такие таким макаром сделали ну вот примерно все как-то так пока еще здесь управление стоит потом мы не своего в дом чтобы можно было управлять из дома чтобы он температура ну, вот он сейчас 20 градусов это у него типа за 22 а температура теплоносителя 55 градусов вот как то вот так вот здесь можно поставить присутствие отсутствие в общем что хочешь выставляешь отсутствие держит по моему 9 или 12 градусов в доме и периодически сам включается минут на 20 прогоняет всю температуру ну чтобы ничего не замерзла так как у меня здесь не замерзайка то в принципе я могу этим и не пользоваться. А поставил я его, потому что надоело. Дрова, уголь, грязь везде. Короче, неудобно, пыльно и грязно. Так что вон там дрова в этом углу были. Все побито дровами. А так как это котельная было бы это из терраски сделано. Вот немножко гуляет. Все это подсыпалось. Вот думаю, чем теперь обделать. А, ну надо, во-первых, сделать фундамент, утеплить. Тогда она гулять не будет. Ну а пока он гуляет, думаю, чем его обделать. Может у USB. Там хоть не так заметно. Все эти огрехи, нежели гипсокартоном. Ну вот, всем пока. До скорых встреч.